Всем привет! Сегодня хочу показать, как я готовлю глазурь для кулича. Чтобы белки взбились легко и быстро, я использую маленькие хитрости, которыми и поделюсь в своем видео. Приятного просмотра! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Примемся яйцами. Отделяем белки от желтков. Аккуратно, чтобы ни капельки желтка не попало в белок. желтки нам не понадобятся будем использовать только белок чтобы белки лучше взбились в пену сначала надо подготовить посуду во-первых она должна быть холодной я ее поставила в холодильник перед этим а теперь выдавливаем немножко лимонного сока и протрем этим соком венчик также емкость в которой будем взбивать берем яичные белки и переливаем в посуду в которой будем взбивать белки должны так же как и посуда быть обязательно холодными добавляем чайную ложечку свежевыжатого лимонного сока И начинаем взбивать на самой маленькой скорости. Постепенно скорость увеличим и взбиваем до пены. Вот такая пышная пена у нас получилась теперь берем и понемножку подсыпаем сахарную пудру. И также взбиваем сначала на маленькой скорости, а потом скорость увеличиваем. Также добавляем ванилин на кончике ножа. И продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Ну вот уже наша глазурь готова. Обращаю ваше внимание, что чтобы лучше белки взбились, они должны быть холодными. Посуда и венчик тоже должны быть холодными и протереть венчики и посуду лимонным соком. Вот и все, белковая глазурь для кулича готова. Пусть вам в жизни будет сладко. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.